Какое главное правило хорошего продающего видео? Итак, самое главное правило – это удержание. Оно важнее, чем продвижение. Хорошее продающее видео, как хороший и вкусный детектив, он должен в напряжении держать с самого начала. С первых шести секунд он должен так зацепить своего зрителя, чтобы зритель на протяжении всего видео не хотел закрыть или перейти на другой канал. Так и вы. Проработайте сценарий, сделайте все так, пройдите путем зрителя и узнайте, насколько ему интересно. Дорабатывайте ролики, делайте хорошие продающие видео, которые будут удерживать. Самое главное для YouTube это удержание. Чем больше вы удерживаете своего посетителя на своем ролике, тем выше у этого ролика траст. Хотите узнать больше – пишите к нам по этим контактам. Приходите, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса». И да, поставьте лайк.